Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Это видео для тех, кто хочет получить профессию мастера перманентного макияжа, либо ищет, где пройти переподготовку. Сейчас в сети наших студий 9 городов, к Новому году будет 11. У нас работает более 60 мастеров и постоянно учатся новые. То есть в обучении мы доки. В месяц мы делаем больше 3000 процедур и мы объективно лидеры в этой отрасли в России. Но в общем-то и в мире я не знаю ни одной сети студий, в которой был бы такой поток клиентов, такое количество мастеров и такое количество вообще городов присутствия. Уже более пяти лет мы постоянно поднимаем уровень качества работ наших мастеров, повышение квалификации, постоянное обучение. Для того, чтобы в этом убедиться, вы можете зайти в портфолио любого из наших городов, выбрать любого мастера и посмотреть его работы, как свежие, так и зажившие, просмотреть отзывы на отзывиках и в соцсетях, они очень активно у нас Это работают. А прямо сейчас я нахожусь в студии, где проходит базовое обучение. На базовом обучении у нас присутствуют мастера из разных стран. Очень часто это далекая за граница. Сейчас это Германия, Великобритания, из Австралии, из наших далеких краев типа находки Владивостока, то есть география наших учеников очень обширная. Начну издалека. В самом начале была я одна. Были мастера, которые работали рядом со мной, и я прям подходила, учила, ставила руки, показывала. Мы вместе рисовали, мы вместе штриховали, ну и качество работ меня устраивало. Потом география наша начала расширяться, это появились города, которых я даже если честно до сих пор ни разу не была, например Иркутск, он так далеко, что мне туда ехать не очень хочется, а мастера там есть, и мы учим, и поднимаем уровень их. А, мы тоже мы постоянно. Они приезжают к нам, но там большое количество мастеров туда-сюда курсировать не может, поэтому мы а, начали думать о том, каким образом повышать их а, уровень и качество работы вообще ну, вот, на расстоянии, дистанционно. И мы разработали курс. В эту профессию идут люди а, из многих других. И почти все они не художники и даже никогда не были. Не визажисты, тем более не художники. Студенты наши, расскажите, какое образование у вас вообще до... Ну, не художник явно, Нет. логист, да, я логист. помню? По профессии логист. Тоже не художник, да? Почти 90% людей, которые в этой профессии, они не художники. У кого-то есть какие-то данные художественные, и рука, в общем-то, видит, и глаз видит симметрию, и рука может. Но основное количество ничего не могут, просто профессия им нравится, им хочется в ней работать. Так вот, таким людям надо сначала научиться грамотно пользоваться инструментами, такими как хотя бы карандаш и ручка, правильно штриховать. Потому что в этой работе это тоже очень важно. Казалось бы, не бумага, но тем не менее правильно положенный штрих, а твердая рука уверена это залог успеха в этой профессии. Не верьте тем людям, тем школам, которые обещают вас за два 5, даже за 10 дней обучения сделать мастерами. Вообще всех мастеров, которые приходят к нам на базовый курс, я предупреждаю, вы как пришли, ничего не умеете, уйдете такими же неумехами, с теорией, с теорией и практикой, которую надо будет постоянно потом увеличивать. Но мы внедрили с самого начала обучения у нас, даже наших мастеров в других городах, мы сначала дистанционно обучаем довольно долго штриху, волоску и вообще вот всему, что нужно будет. В этой профессии минимум за две недели до начала обучения мы заставляем наших студентов очень много штриховать, очень много присылать нам работу на бумаге, видео, снимать, как они держат, вплоть до того, как они держат инструмент, ручку, чтобы понять, какие ошибки именно они совершают. И точно так же, после того, как наши студенты выпускаются, мы с ними занимаемся еще очень долгое время. То же самое, они присылают свои работы, они присылают видео, даже во время процедуры снимают, чтобы мы посмотрели, помогли, поправили на большом расстоянии, когда они уже находятся. Мы разработали для вас курс из 11 видеоуроков, которые, конечно, не сделают вас суперпрофессионалами, но очень сильно облегчат вам жизнь во время обучения, ну и после обучения, когда вы уже начнете практиковать. Оставьте заявку под этим видео, получите первый урок и начните практиковаться уже прямо сегодня.